нас Диэс, братва. Ядерный раз на заряд вашей экрана. это значит, что мы продолжаем проходить Гэра Поэтому заземляйтесь поудобнее, хватайте свои ништячки и делайте громче. Пасикарашили. Ток-ток. Тихо. Wait a sec, It's you trying to shoot me again? If there's some shit that's Ну, значит, ручками отпижу. Да. Нормалды. Я заговорил, лес изменился.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 теперь помолчи мы почти пришли иди в дом сын и <звы> и <звы> <звы>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 Ай! Что ты... Давай еще. Ну вот зачем Медленно. ты... Медленно. Давай еще. Хватит. Нет, слабо. Еще! Еще! Хватит. Еще! <свист> Твоя злость застит тебе глаза. Впереди тяжелый путь. И ты от Рэй, к нему явно не готов. Что это? Тише. Дракон что ли? Выходи! Честно, вот эти вот приколы. ставки и так далее. Я про тебя все теперь знаю. Что происходит? Кто это там? Более того, я знаю, кто ты.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 Я думал ты крупнее. Хотя ты явно тот сам. Далековато забрался, да? Что тебе нужно? О -о -о, зачем же ты спрашиваешь, если уже знаешь ответ? Ты меня явно с кем-то перепутал. Лучше уходи. Надо же! Я-то думал, что вы все из себя такие высшие существа а ничета нам, такие умнее. А ты просто забился в эту лесную берлогу, как трусливый зверь. Ты зря нарываешься. <связь> ну конечно, не зря. Пошел из моего дома. Ну, для этого тебе придется меня убить. Я предупреждал. Наконец-то! <связь> <связь> <связь> <связь> Нормально он полетел. Ты не послушал. не пойдет Теперь... ох нихуя какое жестокое разочарование давай же Деревья, сука, переломал. Так, Скажи то, что я хочу знать, и боль уйдет. Ой, Почему тут две кровати? Проч из моего дома. Задел за живое, да. Медлитель и стар, не надо было тебе приходить в Мидгард. Ну что, еще разок? Слишком много слов. А не хуешь себе отлуп. Не хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. ах ты шьёп тыс Нихуя себе хуя. Я даже не понял, кого отпиздил. Все потому что нехер было залупаться, сосиска-то зубатая. Ой, да, ладно. Знай вот что Я ничего не ощущаю Хуя острое. Не можешь причинить мне вреда, ничто не может. Эта драка бессмысленно, как и твое сопротивление. Можно было без этого обойтись. А, Ты жалок. <связывая> Тебе не победить, я. Ничего не ощущаю, а вот ты ощущаешь все. Ну не сдаешься. Я же не мой брат. Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе. Но нет. Покончим с этим. Сколько ж тут фазбоя? А, блядь! Бесполезно! Да бля, хашмуха. муха. Ах ты ж ёпта. Тебе не да на нахловучат у меня сильно быстрее, чем я его. Ж, Ах ты залупа Усатая Не чувствуешь, говоришь? хотя бы ты заставишь меня ощутить что-то, но ты не смог. Да, уж путненько получился, кто это был? Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня, спустя столько лет? А вот это же хуй знает. Да уж. Эй, что мне делать? Наш сын не готов нести твой пепел на вершину горы. Я не знаю, как это сделать без тебя Но оставаться тут нельзя Кинематиков очень много Очень много И даже не хочется их прерывать как-то Сын. вы там как я думал я думал все хорошо все хорошо идем собирайся в путь мы уходим я же не готов так и есть но выбора не осталось. Докажи мне. Докажу. Шо с тобой делать Путь будет долгим. как говорится посекарашили но это уже наверное будет в следующей серии спасибо всем кто смотрел Луис, пиписька до свидания адьес братва